Ух ты ж! Очередной подкаст из серии Сила Мощь. Мы под мостом уже. приехали на велосипедах сюда, да, от нашего места, где мы бывает иногда купаемся летом. Вода поднялась очень высоко, не видно бревен тех, которые раньше были всегда видны. Зато, как холода не было, уже борщевики, блин, в груди. Чего ты мне хотел сказать? Нет, а, что бревно-то вон там? Но это не то бревно, это, мне кажется, новое принесло. В общем, вот, такое местечко. Сейчас будем купаться, несмотря на то, что на улице в В общем, 13 градусов. А тут под мостом-то вообще как. О, вот Щука, да? я не знаю, вот такая Щука скорее всего. А уже меньше, меньше, меньше. Сначала такой здоровый, да показал. Вот так вот. Сейчас будем купаться с такими рыбами. Как бы они не прихватили нам еще. Ладно. А мы уж поймаем. Все, наблюдайте за нами. Ну чего? Все, мы пошли. Ой! Чуть не круто. И с телефоном не буду, я полез. Ну, кто не первый. Давай-ка я здесь сниму. Поглаш. Залезай, залезай, и по течению вперед. Нет, нет, нет. у меня ноги не холодно. Вот, я готова, вот, бегущий передали тони решила все-таки на быстринку и на глубину давай ну не на то что вообще вообще да я лайк скромнича хочу просто с головой давай давай и туда туда давай не бойся, не бойся Поплыви по немножко. Но там, ну там быстро, да, она боится просто, что ее ну, снесет. Ну, проблыви хотя бы немножко. Холодно, да? Давай. Ух ты ж! Класс! Держи пять. Очередной подкаст из серии «Сила-Мощь». У нас сегодня утренняя велосипедная тренировка. Вот Тоня он осваивает свой новый велик. У нее это первая поездка. Потому что у него до этого были велосипеды, но другие. Этот более современный, взрослый. Это взрослый велосипед, реально. Поэтому ей тяжело. Она учится передачи переключать. Поэтому мы тут ехали так прямо с напрягом. Все получается. Мы приехали на наших инвестор. Куда мы часто приезжаем, до этого места 8 километров. Теперь на 8 ехать назад, И мы назад еще, наверное, подальше поедем, Через Ну вот, посмотрим, чтобы побольше захватить, чтобы больше общей сумме километров 20 у нас было. Вот, а сейчас на улице 13 градусов, 13 градусов всего. Правда, улица... Правда солнце помогает, да. А мы, мы выкупались. Кстати, я попробую, может быть, если я буду монтировать, я вмонтирую в это видео наше купание. Это круто вообще было. Да. Холодная Иногда такая там есть, вот прям под мостом. Это нас не там быстрина, с таким противоходом, там путь можно прям на полную скорость. В общем, и вот точка, точка, точка, хотел дочка, тонечка, дочка-тонечка, да? я, по-моему, подойдя, вот, точка. Вот, тоже купалась, два раза заходила, молодец вообще. В общем, короче, друзья, велосипед закалил, вот это круто вообще, круто. Мотивирующий подкаст от семьи Шиловых на канале Михаил Шилов и на канале Супер Тошка. Пока. А вон ребятёнок устал после тренировки, Сидит, релаксирует в гамаке. Тащится. Хотя на улице не жарко. И пока еще жарко. Там остывает. Балдеет лишь. Вот такие у нас тренировочки. Классно, как можно приехать и поболтаться в гамаке.